Эссеек, экспресс, супер, современный, эффективный курс. English, хочу все знать. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Петр Горбатюх. И я рад приветствовать вас на канале Питера Горбатюх. Сегодня у нас урок номер 81. И его тема. Тринг, что в переводе означает пить, во всех группах времен паст, то есть во всех группах прошедшего времени. Дорогие друзья, я хотел бы напомнить, что я есть три курса времени, в как в английском языке, так и в русском это будущее время Слышите? это настоящее время и прошедшее время следует и необходимо знать что в каждом времени есть три типа предложений. есть вопросительные предложения вот они все вот утвердительные предложения и вот отрицательные во всех трех группах времен ⁇ будущем, настоящем и прошедшем времени. Это все простые предложения здесь могут быть, как вопросительные, как утвердительные, так и отрицательные. Итак, дорогие друзья, мы знаем, что в английском языке есть три времени Настоящие, прошедшие и будущее и в каждом из этих трех времен есть вопросительные утвердительные и отрицательные предложения на прошлом э, уроке номер 80 мы прорабатывали э, значит глагол to drink пить во всех временах группы настоящего времени группы present мы там все полностью разобрались как ведет себя глагол drink вот этих трех типах действия или в трех временах. Здесь мы тот же самый глагол будем во всех трех типах действий, в четырех, вернее, типах действий прорабатывать только в прошедшем времени. В группе глагол в прошедшем времени past, то есть прошедшее время. Давайте будем с первого начинать. Прошедшее простое. Глагол пить to drink. Значит, в настоящем времени, простое предложение в настоящем времени. Мы говорили, я пью, I drink. Он пьет, he drinks, она пьет, she drinks. Это утверждение в настоящем времени. Это простое предложение на настоящем времени. Я пью каждый день. Я пью через день. Я не пью вовсе. Это простое предложение настоящего времени. Я пью 25 раз в день. Все, это простое. Я пью Айдрин. Здесь прошедшее простое. Значит, Я пил или я выпил. Я пил с моими друзьями. Я пил вчера. Это будет I drink. Я пил вчера 25 раз. Это простое прошедшее время. Так же как простое я пью. Я пил 25. Я, я пью значит, с моими друзьями. Я пью 25 раз в день. Это простое, настоящее. А здесь простое прошедшее. «Drank». Я э, пил. Я, значит, э, пил своими друзьями. Я пил.. 25 раз вчера, все, не имеет значения. Я пил вчера 25 раз. I drank 25 time. Я пил 25 раз вчера, yesterday Вот и все. Это простое. Но если мы хотим подчеркнуть, что я вчера был пьющим весь день. Или вчера я был пьющим с двух до трех или вчера я был пьющим, весь обед, мы показываем этим длительность, мы показываем этим процесс, протяженность, промежуток, состояние, в котором я был, я был пьющим, весь день мочился, значит, I was washing, I was drinking, drinking, а если I was washing, я был моющимся, Вчера, весь день Но только надо подчеркнуть Не не просто, что я был моющимся а то, поэтому, Потому что это будет I washed. Я просто мылся Или э, I was drinking. Надо подчеркнуть, добавить Что я был моющимся Весь день Или с двух до трех Или весь вечер Или весь месяц Или весь год прошлый I was drinking. Я был пьющим Понятно? настоящем это было I am drinking. Я есть пьющий. То есть, если вам позвонили, и вы это время стакан держали урта, рта, вы, вы говорите I am drinking, я пьющий. А здесь в прошедшем вы говорите I was drinking. I was drinking. То есть, я был пьющим. Но только обязательно, поскольку это прошедшее время, то добавьте к этому, в отличие вот этого I am drinking я есть пьющий в настоящее время когда вам звонили, вы пили я, я есть пьющий, здесь надо добавлять I was drinking, я был пьющий с 3 до 5 или весь вечер я был пьющий, или весь день я был пьющим или весь год я был а I was drinking я был в состоянии процесса длительности я был пьющим, я был покупающим вчера с 2 до 3, я был вчера продающим с 2 до 3, я был вчера sleeping, was sleeping, I was sleeping, но не просто I was sleeping, потому что это надо все равно сказать я спал, а надо сказать I was sleeping с 3 до 5, или I was sleeping целый день, я был спящим, понимаете, да, то есть, прошедшем времени, нужно добавлять I was drinking значит, промежуток какой-то. Я был пьющим с двух до трех. Или весь день, или весь вечер. Или весь год I was drinking. Я был пьющим. Здесь процесс, здесь длительность, здесь непрерывность мы показываем. Я был в состоянии, в процессе, в длительности. Но кроме того, что сказать, что я был пьющим, он нам сказал я напился, я выпил. Но это будет простое. Айдрен, Я выпил. Но если вы хотите сказать, что я вчера выпил к трём уже, или я вчера выпил к обеду, или я вчера выпил к твоему приходу, но вчера и к какому-то моменту, но в прошлом, мы говорим сейчас только о прошлом, значит, надо говорить глагол have только в прошедшем времени. Вот оно будет утвердительное предложение. I had drunk. I had drunk. Drunk это третья форма глагола. Значит, I had это у меня. Drunk, выпито, все. Но надо обязательно к какому-то моменту. Здесь у нас было «I was drinking», я был в состоянии питья с трех до пяти, или весь день, или весь вечер, или весь год. Здесь у нас результат. Здесь у нас результат. «I had» у меня «дранк» выпито, но только к обеду, в прошлом году. Но только вчера к завтраку. Но только вчера к твоему приходу. Но только вчера пяти часам. Вот, что значит результат. Но только в времени. У меня выпито к твоему приходу. Значит, перед твоим приходом. I had drunk by five o'clock. I had drunk by, это к. By означает к. Пяти часам. I had drunk, у меня выпито. I had у меня. drunk выпито. Выпито had показывает, что это э, глагол have в настоящем времени. I had значит, это значит прошедшее время говорит об этом. Drunk, выпито к пяти, buy five o'clock. Вот и все. Значит, здесь мы показываем результат. Результат. Здесь мы показываем длительность. Я был пьющим. I was drinking. А здесь я выпил. I had drunk. Но этот, этот тип предложения не может быть, если просто вы скажете I was drinking. Потому что мы говорим в вчерашнем дне, начинается сказать I was drinking весь день. Я был пьющим весь день. Или I was drinking с 3 до 5. Или I was drinking был пьющим. Значит, все утро. Или всю ночь. Это процесс, это длительность. А здесь, если прошедшее время, то у меня выпито. I had. У меня прошедшее время drunk выпито уже. Drunk выпито. Глагол неправильный. Берем третью форму. Если бы был правильный, просто добавляли иди. окончании Вот и все. Ничего сложного нет. Но, если вы скажете I had drunk, вас никто не поймет. Вы можете сказать, айдрен, я напился, я выпил. Здесь, когда связано с временем, к какому-то времени, если вы хотите это сказать. Айхедранг, у меня выпиток к трем, я уже нажрался. Или айхедран к твоему приходу. Понятно? Или у меня выпиток к твоему приезду. ай к приезду Владимира, Владимира Владимировича Путина я уже напился к приезду Владимира Владимировича Путина. Или I had drunk у меня выпито к прилету Обамы. Вот и все. Или, допустим, мы не будем говорить слово drunk, пить, а скажем например ну напишите например, какое слово? Готовить. Кук. Есть слово такое если мы скажем так, cook, готовить, а как сказать в прошедшее время у меня приготовлено. Но если скажете приготовлено, то будет I cook it. Глагол правильный. I cook it. Это, вот это будет. I cook it. У меня приготовлено. Но если вы хотите сказать, у меня приготовлено к твоему приходу. У меня было приготовлено к пяти часам. У меня было cook it к обеду все это, вот этот тип действия. Значит, у меня э, было при, приготовлено к твоему приходу. Как мы скажем? I had cooked before или by your come. Когда ты пришел. I had cooked. Cooked. Глагол правильный, поэтому добавляем окончании день у меня приготовлено но только добавьте к твоему приходу или у меня приготовлено к обеду байдины к обеду I have значит кукет байдины у меня приготовлено к обеду к какому-то моменту но в прошлом здесь было I was washing ай was washing, или I was drinking весь день, или строго 5 или весь вечер, или весь ужин а здесь здесь восказано I had drunk но к какому-то моменту в прошлом у меня, значит выпито к твоему приходу у меня выпито к трем часам у меня выпито к обеду здесь мы показываем длительность Длительность процесса. Я был пьющим весь день или весь вечер или с трех до пяти. Здесь я напился. Но не просто напился, потому что напился, скажете, I drank. А я напился к твоему приходу. Это в прошедшем времени. Или к твоему проезду. Или я приготовил все к твоему приходу. Или я прочитал тоже прошедшее время к твоему приходу. Все, I had read, я прочитал, у меня прочитано. И наконец, четвертый тип действия прошедшее длительное завершенное время. Вот оно, вот оно, вот оно. Здесь мы должны подчеркнуть и процесс, и результат. То есть смешано здесь в этом типе предложений последним, вот этом смешано. Прошедшие длительные и прошедшие завершенные. Это сложный тип предложения. Значит, значит, как сказать? Значит, значит, допустим, I had been drinking for two hours. У меня вчера значит, выпито. Я был пьющим, вернее, в течение двух часов Вчера, если сегодня, я бы сказал I have been drinking for two hours. Я уже пью два часа. А у прошедшем времени будет I had. Нет, не I have, I had. Я был уже пьющим в течение двух часов. но обязательно. К! Пяти часа я был пьющим. Я был играющим. Два часа к твоему приходу. Это все в прошедшем времени. Я был читающим. Это вот здесь я был читающим. I was reading там с трех до пяти. Или весь день, или весь вечер. Здесь вы говорите, что я был пьющим. Но еще говорите, сколько времени, чтобы был результат. Два часа. И еще надо сказать к твоему приходу или перед твоим приходом, чтобы это было в прошедшем времени к какому-то моменту. Здесь в прошедшем времени я был пью, пьющим, I was drinking, не просто пьющим, а весь день или весь вечер, или с трех до пяти. Здесь мне говорил, что я напился уже к трем, или я напился к твоему приходу, I had drunk. Все, Но к твоему приходу. Или перед твоим приходом. Или перед твоим приездом. Или перед встречей. I had drunk. Я напился before meeting. Перед встречей. I had drunk before meeting. Или I had drunk by meeting. Я напился к встрече. К какому-то моменту. Но в прошлом но в прошлом ну и прошедшее длительное это то, что я вчера что-то делал в течение там двух-трех часов был играющим два часа вчера был поющим два часа был читающим вчера часа I had been reading или I have been playing играющим два часа или десять минут к твоему приходу вчера в прошлом о том, что это прошлое, говорит вот этот глагол Head. Head. если в настоящем как бы в, этой, в этом времени сказали делительным завершён I have been playing, я уже играю там 15 минут I have been playing for 15 minutes 15 minutes я уже играю 15 минут а в прошедшем надо сказать, что я был играющим, I had been playing в течение 15 минут, for 15 minutes, но к твоему приходу, или перед твоей встречей, или, то есть действия, в прошедшем времени, занимающие длительность, там, 15 минут, или 2 часа я был вчера, вчера читающим, или играющим, к твоему приходу, к какому-то моменту в прошлом. Мы все говорим этого о, о прошлом. Вот и все, дорогие друзья. Ничего сложного нету. Мы разобрали э, настоящее время. Я пью, I read, э, I drink, прошедшие назаб, разобрали простое. I drenk, я выпил, я напился. Это простое, все. Я напился с моими друзьями, I drenk с моими друзьями. Все, я выпил своими друзьями, I drenk. Здесь в прошедшем времени мы говорим, что я был пьющим вчера с двух до трех, или весь день, или весь вечер, или весь год, и так далее. Здесь результат, результат, результатик у нас. Я напился, но какому-то времени в прошлом, к трем, к двум, к обеду, к твоему приходу, Ай, все, никаких здесь. Но обязательно добавьте к какому-то моменту, к трем часам, к пяти, к твоему приезду, к твоему приходу, или перед твоим приходом, все. А вот это говорит о том, что это прошедшее длительное завершено. Что вчера я был играющим. I had been playing. Там 15 минут или 2 часа. Но перед твоим переходом. Или к твоему приходу. Вот и все, дорогие друзья. Вот и все. Дорогие друзья, наш урок приближается к завершению. Как всегда, необходимо кратко подытожить наш материал. Итак разобрались с вами в этом уроке 81 это э, глагол to drink пить, в прошедшем времени что можно делать как можно спрягать этот глагол во всех временах и так, простое прошедшее время это значит I drank I drank я пил, я выпил я выпил своими друзьями я напился вчера Я 25 раз вчера пил Это все будет I drank Это простое предложение В прошедшем времени Не имеет значения Или позавчера, или вчера Это все будет I drank Глагол неправильный, три формы имеет. Drink, drank И третья форма глагола Это drank Она используется только в эффекте И в последней форме В четвертой тоже используется Потому что, потому что глагол неправильный. Итак, э, я выпил айтренг, я пил с моими друзьями. Вот. Но если мы хотим сказать, подчеркнуть, что я был пьющим, хоть вчера, хоть позавчера, хоть весь обед был пьющим, хоть с трех до 5, хоть в течение трех секунд, но самое главное, непрерывность, процесс, что я был в состоянии питья, вы хотите подчеркнуть, даже пять часов, что я был пьющим, Значит, I was drinking. Drinking – глагол, должен быть с окончанием –ing. Это процесс, это длительность, непрерывность. Неважно, хоть с двух до трех вы были пьющим. Was drinking – был пьющим хоть три секунды, в течение трех секунд. Но именно если хотите подчеркнуть, что были пьющим, все, вы должны сказать – was drinking – я был пьющим. Хоть день, хоть год, хоть весь вечер хоть весь ужин я был пьющим. Все, I was drinking. Вы подчеркиваете процесс, непрерывность, длительность прошедшего времени. Глагол was говорит о том, что вы были пьющими вчера, весь вечер или весь день, или с трех до пяти. Понятно? Я думаю, что понятно. Теперь вам, кроме того, что вы хотите выразить, что я был в состоянии питья, процесса, длительности, надо еще сказать, что какой-то результат а результат это надо использовать perfect, то есть глагол have, прошедшее время не будет had. У меня выпито I had drunk, drunk глагол неправильный, поэтому берется не прошедшее время, drank, как в простом предложении. Я выпил вчера с друзьями, я 25 раз вчера пил, это все простое, I drank с моими друзьями, I drank, значит, через день. Я пью всегда, drink все, я пью каждый день, айдран. А в континьюсе я был пьющим, воз, А здесь у вас результат должен быть, то есть перфекте. I had у меня, I had, я имел как бы, I had у меня выпито, drunk, drank, но не просто выпито, у меня выпито. А надо, если такое формируете предложение, у меня выпито к трём. У меня выпито I had drank к четырем by for I had э, drank by for I had у меня выпито drank к четырем by к четырем for и вот и все никаких воздей меня сделано что-то I have done I have done у меня I had done сделано вот и все. Это третья форма глагола. Глагол do, did, done. Глагол неправильный, значит третья форма, третья, третья колонка берется. У меня буквально сделано. Ясно? Я думаю, ясно. Вот. Или у меня, значит, куплено. Глаголь неправильный. Бот будет. Вторая форма и третья совпадает. Значит, как скажите куплено? I had bought но не куплено именно сейчас, вы вышли с магазина и говорите I have bought, have bought. Ага, I had bought к какому-то моменту вчера. Уловили разницу? Если вы вышли в магазине, представьте, с магазина, вот сейчас вышли с магазина, да? И что-то несете в свертке. Как вы скажете? Вышли с магазина и скажете I have, have bought у меня куплено сейчас «have» в настоящее время. У меня куплено сумочка для тебя. I have bought, I have bought, buy bought сумочка. A bag for you, для тебя. I have bought, у меня в настоящее время. I have bought сумочка для тебя. А в прошедшем, как вы скажете? Надо сказать, что в прошедшем какому-то моменту, вы уже рассказываете кому-то, что вчера я купил сумочку жене к трем часам. Если вы скажете, вчера я купил сумочку, это простое будет предложение. I bought сумочку. Все. А если вы хотите сказать в пэфферте, значит, вы должны сказать, что к какому-то моменту. Вчера там I had, это значит прошедшее время. Бот. купил, у меня куплено. Сумочка К Трем часам Или к твоему приходу Или перед твоим приездом Before your Приезд Ну это то же самое, что к твоему приезду Или приходу, все равно by Или before, не важно какое слово стоит надо Лишь бы это было Что-то сделано К какому-то моменту В прошлом К какому-то моменту в прошлом Вот и все I had been drunk у меня выпиту к твоему приходу. Или к трем часам. Или к прилету Обамы. Или к приезду родителей. Все. Это результат. I had в прошедшем времени. I had в прошедшем времени. Вот и все. И последний тип действия. Тоже в прошедшем времени что-то сделано на протяжении какого-то времени. К какому-то моменту в прошлом. Если мы говорили, что я в настоящем времени, я играю уже два часа, вытираете пот. Вы говорите, I have been playing. Два часа. For two hours. Вытираете под себя. Я есть играющий уже два часа. I have been. Have been playing. Играющий. На протяжении двух часов. Вытираете пот. А упрошедшим, как такое предложение сказать? А очень просто тоже. Глагол had, help перемещается в had. I had been playing. Я вчера был играющим. Тоже два часа. I had been playing for two hours. Я вчера был играющим два часа. Но скажите, к какому-то моменту? К трем часам я уже был играющим два часа. Куда мне играть дальше? Или я вчера был играющим к твоему приходу. Вот и все, дорогие друзья. Это будет и последнее. Perfect continuous. Это самый сложный тип действия. Там и время, и еще к какому-то моменту прошлого. Понятно? Я думаю, что понятно. Маленько надо поработать. Я думаю, у нас все получится. На этом, дорогие друзья, наш урок завершен. Я желаю вам удачи, успеха. Здесь будет появляться такая рамочка, нажимайте туда, кликайте, делайте комментарии, подписывайтесь на мой канал. Всего вам доброго, so long. с вами был Петр Горбатюк, пока.